8 марта я не дарю подарки, которые завянут. Я люблю удивлять. Мой выбор – Fianvitec мощностью 2200 Вт за 1990 рублей. Лучшие подарки для женщин в салоне бытовой техники Бланки Deluxe. В бланке Deluxe есть что выбрать, есть что купить. Улица Ленина, 64, телефон 68 12 12.